Продолжаем серию уроков про Айбада и про то, что Айбада это Таухит, и что мы все созданы. Люди и джинны были созданы для поклонения Всевышнему Аллаху Таля. И следующий аят мы сегодня с вами узнаем. Аллах говорит, Валя код, Валя код, на, фи, кулли, умматин, расуля, аньял, Буду, Аллаха. Ваджи танибу аторута. Вала-хода, вала-хода, вала-хода баратна фикулли уматин расула. Аняр-буду, аняр-буду, аняр-буду лаха. Ваджи танибу, ваджи танибу от тота умматин расуля вот этот аят нам нужно запомнить как можно больше его читать для того чтобы он у нас в голове засел вода код бассна фикули умматер Ани Абудуллаха, вочта ни будто на Они Вот Это нужно повторять, повторять, повторять. Только так запоминается любой текст или любое незнакомое слово. Через тикрар, тикрар повторение, повторение, повторение. Поэтому как можно больше мы должны повторять этот аят. И запоминать потому что это куран потому что это аяты из Корана, и нужно нужно нужно знать их как можно больше воля под на фи кули у матер они обуду лоха вождь они будут на опять говорит Первый аяте который мы с вами проходили воля «Вама да? халакту». Мы проходили «Вама халакту», а здесь «Вала qad на. Опять Аллах про себя говорит. «Мы». Здесь уже «мы». В первом аяте Он говорит «Халакату». «Я создал». А здесь Он говорит «Мы послали». Аллах про себя говорит. «Мы послали». Бата. это «посылать». Баата это «посылать». На это «мы». Мы послали. Кого? Расуля. Расуль – посланник. Мы послали Расуля, посланника. Валякад. И лякад – это лям, вот это. Потом код – это усиление. Это частицы усиления, запомните. Лям – это для усиления предложения. Код – для усиления предложения. Еще клятва, например, есть у нас. Когда клянусь Аллахом, мы говорим, усиливаем предложение. И здесь тоже усиливается. валя кад Две частицы усиления. Лям и код. Валя-ад. То есть и непременно. Мы, несомненно, да. Баатна, мы послали фи, кулли, умматин». Кули умматин» – в каждую умму, в каждую общину, в каждый уммат. Умма – это община. Мы – община Мухаммада, саллаху алейхи вассаляма. в каждую общину мы посылали «расуля», «расуля». В каждую общину был послан посланник. Что же этот посланник говорил? А он говорил, они Абдуллаха. Они Абдуллаха. Поклоняйтесь, делайте райбата только одному лишь Аллаху. Они Абдуллаха. Поклоняйтесь вы. Эй, вы, поклоняйтесь Аллаху. Вачтанибу. И сторонитесь от тагута. Смотрите, сторонитесь тагутов. Да, илляха иллаху, вачтани Будтавут, валя пада басна, фикулли умматирасуля, они Абудуллаха, вачтани Будтавута. Еще раз повторяем этот аят. И мы, несомненно, послали в каждую общину посланника, чтобы вы поклонялись только Аллаху, и сторонились тагута. Смотрите, все посланники приходили к своему народу и говорили, поклоняйтесь только одному лишь Аллаху и сторонитесь тагутов. На прошлом уроке мы сказали, что именно из-за этого и происходили хусумат. Из-за этого происходили споры. Из-за этого люди не слушались пророков. Прогоняли пророков. Уйди, уйди, уйди, уйди отсюда. Не слушали их. Закрывали руками уши. Ты что говоришь? Да ты мачнун, да ты сахер, да ты колдун, да ты больной. Оскорбляли пророков, оскорбляли посланников божьих. А божьи посланники приходили с одной миссией. Поклоняйтесь только одному лишь Аллаху и сторонитесь тагутов. Тагут это все то, чему или кому поклоняются помимо Аллаха. Это называется тагут. Когда человек поклоняется кому-то или чему-то, кроме Аллаха, это называется тагут. Тагут. Запомните это. Тагут. Они ободо Аллаха, что-нибудь тагута. Здесь нужно обязательно смотрите. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагутов. Это вот обязательные две вещи. Не просто посланники приходили или говорили и говорили, эй, люди, поклоняйтесь Аллаху! Эй, люди, поклоняйтесь Аллаху! Нет! Они все приходили и говорили, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь Тагутов! Вот это нужно обязательно запомнить раз и навсегда. Что нельзя просто говорить, не хватает просто говорить, поклоняйтесь одному Аллаху, а оставить Тагутов просто так? Нет, нельзя! Нужно ичтанибу сторониться, сторонитесь идти на небу, То есть вы на одной стороне и тагуты на другой стороне. Вы на одном берегу, а тагут на другом берегу. Все, сторонитесь их даже. Сторониться нужно, в на Смотрите, о буду идти небу. Ага, они ободу. Ичтанибу, а, поклоняйтесь, сторонитесь. Ла поклоняйтесь кому? Аллаха. Ичтанибу, от тагута. Ва ла кад ба асна, фи кулли уммати Расуля, а Аллаха, ва чтанибу Смотрите, с какой же миссии были посланы все посланники Божьи, пророки. В этом и есть большой хикмат. В том, что были посланы пророки, посланники. Аллах, мы говорим, создал все вокруг. Смотрите, Аллах создал небеса. Аллах Супанаваталя создал землю, Аллах Супанаваталя создал все вокруг, все то, что нас окружает, эти горы, эти небеса, эти облака, эти моря, эти земли, эти деревья, эти растения. Все создал. И нас он создал, Аллах И джиннов, и людей. Вама ль инса илля ли То есть он нас создал для поклонения ему. И просто нас так не оставил на этой земле. Живите как хотите, идите куда хотите, делайте что хотите. Нет, Аллах Субханава нас так просто не оставил. Аллах Субханава сделал милость нам. Еще нам оказал милость такую, такую нема, что Он посылал посланников в каждую в умат. Каждую в каждый умат приходил, в каждую общину приходили. Посланники Аллаха Аллах посылал, посылал книги. Ля Ля Последняя книга это Кур'ан. Последний пророк это пророк наш Мухаммад, Он его посылал. И все, все пророки приходили именно с этим. И наш последний пророк Мухаммад, алейхи он тоже с этим приходил. Все они приходили. И говорили люди, поклоняйтесь только одному Аллаху. И сторонитесь тагутов. Сторонитесь. Вот это в этом мудрость. Мудрость. Зачем были посланы все пророки? А они были посланы, во-первых, во все, во все общины, ко всем народам. Посланники были во все общины посланы, чтобы по... ни один из... Людей не сказал. О, к нам не приходил посланник. Нет, к нам не приходил. А почему к нам не приходил? Чтобы никто не мог оправдаться в судный день перед Аллахом. Никто не сможет оправдаться, запомните. Никто не сможет оправдаться и сказать, что к ним не приходил. Приходил. А Иисус приходил. Иса. Моисей приходил. Муса. Пророк Мухаммад салляллаху алейхи вассаллям приходил. Ибрагим приходил. Ну. Сулейман, все пророки приходили. И много-много-много-много других посланников и пророков, все они приходили во все общины. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагутов. Сторонитесь тагутов. И все они приходили с одной религией. Все одни, все эти пророки и посланники приходили с одной религии. Религия всех пророков одна. Религия всех пророков одна. Запомните это раз и навсегда. Все пророки приходили с одной религией. Поклоняться только Всевышнему Аллаху. И сторониться тагутов, Оставлять ширк. Оставлять многобожие. Все они приходили с ханифийей. Религия пророков ханифия, Ля, иля, иля, поклонение одному Всевышнему Аллаху и стороница ширк, и стороница тех, которые выполняют этот ширк, значит религия пророков она одна. Запомните, поклонение Аллаху невозможно без проявления неверия в тагуты смотрите это очень важное правило поклонение всевышнему аллаху чтобы наши айбадаты чтобы наши поклонения были действительными мы должны еще добавить здесь и что нибудь тагут чтобы еще сторонились люди тагутов как я сказал тагут это все то чему поклоняются помимо Аллаха, или Всякий тот, кому поклоняются, кроме Аллаха, как, например, фараон, он говорил: «Я ваш Господь». А нароббукумуль аля призывал к себе поклоняться. Фараон был тагутом, и любой тот, кто призывает к себе к поклонению себе, это тагут, и близ самый главный тагут, и близ для Анатуляги алейхи самый главный тагут. Ля Иллах, Фараон. Или тот, кто призывает к себе, чтобы поклоняться ему. Про тагутов мы будем разговаривать. Кто доволен, когда ему поклоняются. Призывает к себе. К поклонению себе. Идолы различные. Это тагуты, это все тагуты. Нужно сторониться этих тагутов. Запомните, запомните. Нужно сторониться этих тагутов. Поэтому здесь сказано, тагут это все, чему или кому поклоняются, кроме Всевышнего Аллаха, это надо запомнить раз и навсегда. И нужно сторониться таких тагутов. Ичтанибу, Ичтанибу, Аллах приказывает, А не Абуду Аллаха, вачтанибут тагут, ва лякад баасна фикулли уммати ррасуля, а не Абуду Аллаха, тагут буду лага и что-нибудь вот это нужно запомнить этот аят выучить его и пусть он будет всегда в голове у нас вода под ба на фикули у матеррасуля они буду лаовать что- будто good вода код ба на фикульля у матер расуля они буду ла вот что- будто good вода код бас на фикули у матеррасуля они буду лах вот что они будто لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء كذير. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك